Для меня большая честь быть автором медали алтарганы который проходит у меня в родном моем агинском бурятском округе который объединяет всех бурят живущих за границей в нашей стране и для нас для нашей команды и для меня лично большая честь изготовить специальные призы медали кубки гран-при для нашего бурятского фестиваля алтаргана в основе этого Идеи наших медалей я взял традиционную амулетницу, которая называется О. Это атрибут национального бурятского костюма, который сохраняет наши реликвии. В ней хранили маленькие образы Будды, маленькие книжки буддийские, буддийские реликвии и что-то самое-самое ценное. И для меня, и для нашего бурятского народа Алтарганай является тем событием, тем фестивалем, которая сохраняет наши традиции. Наша медаль это все-таки амулетница. А амулетница у нас открывается. И внутри я изобразил цветок алтарганы, символом, который хранит наш фестиваль. Моя идея была сделать сложно-составную медаль, необычную. Потому что амулетница, она имеет внутри полость для хранения реликвий. И эту систему сделать, оказывается, было не очень просто. Но мы собрались обдумали, нашли выход, как это все можно заклепать, использовать образ бурятских ревелирных изделий, использовали кораллы. И нам удалось сделать систему, чтобы медаль открывалась. И вот сегодня мы можем это все вам показать. Мы рады представить наш первый кубок. Кубок у нас показывает главный символ фестиваля Алтаргана – это лебедь. Красивая работа получилась очень увесистая. Я знаю, что будет нелегко, потому что у нас очень много сильных спортсменов и талантливых артистов. Мы желаем, чтобы наш фестиваль «Алтаргана» прошел очень хорошо. Желаем удачи всем участникам и хорошего настроения всем гостям.